Всем привет! С вами Оля и это канал Гринч. Сегодня поговорим про радостное, про свадьбы. Важный праздник часто превращается в настоящую экологическую катастрофу. После празднования образуются десятки килограммов мусора, мишура, конфетти, одноразовая посуда, всевозможные пакеты, упаковка от подарков, еды и цветов, громкие салюты, декорации для фотосессии, воздушные шарики. Мы собрали идеи девушек из российского офиса Greenpeace об экологичной свадьбе. Оказывается, можно отпраздновать весело, красиво и без вреда для окружающей среды. Сейчас расскажу, как. Еда. Представляете, сколько упаковки остается от кейтеринга? На выездные церемонии еда приезжает в одноразовых пластиковых контейнерах, которые потом просто отправляются на свалку. А после фуршета в ресторане выбрасывают очень много еды. Но есть отличный способ сделать фуршет вкусным, недорогим и экологичным. Во-первых, используйте сезонную еду, желательно местного производства. Лучше отказаться от мяса в пользу рыбы, ведь животноводство одна из причин изменения климата. И кстати, Сейчас все мировые повара уловили этот тренд и с радостью готовят изысканные блюда из овощей. Сделайте вегетарианский стол, удивите друзей и родных стейком из капусты. Торт и кэнти могут быть веганскими. Это не менее вкусно и более экологично. Поддержите эко Во-вторых, вместо ресторана еды можно использовать фудшеринг и вейст-кукинг. В Петербурге, например, работает кейтеринг, который готовит блюда из спасенной еды. Обычно активисты спасают фрукты и овощи, которые отдают овощебазы из-за пятнышек на кожуре, нестандартной формы или просто из-за того, что не успевает все продать. Среди спасенных продуктов бывает хлеб из пекарен и даже селедка с занятий по зоологии. Можно не говорить гостям о происхождении продуктов до еды. Стереотипы все еще сильны, и многим эта идея может не понравиться. А вот после того, как они уже отлично поели, вполне можно попробовать разорвать шаблон. Попробуйте во время очередного тоста, невзначая сообщить что праздничный ужин был приготовлен из остатков спасенных продуктов и что это очень классная идея. Говорить «до» или «после» — решать вам, но я бы сказала заранее. Декор и посуда. Сократить количество пластика на празднике можно за счет отказа от напитков в пластиковых бутылках. Их можно заменить на большую емкость и разливать из нее по стеклянным графину. Откажитесь от пластиковых трубочек и проконтролируйте кейтеринг. Никаких одноразовых бокалов ни в ЗАГСе, ни на прогулке. Букет невесты тоже может быть необычным из овощей или фруктов, которые можно потом съесть, но если хочется именно цветов, можно выбрать те, что стоят дольше и не отправиться в мусорку уже в конце вечера. Арендуйте! Если не хотите покупать дорогое пышное платье на один раз, вполне можно либо арендовать его, либо купить такое, которое вы сможете надеть и после свадьбы. А еще много прекрасных вещей можно купить в секонд-хенде. Украшения для интерьера, посуду, текстиль и все, что понадобится для праздника, тоже можно взять в аренду. Подарки. Если вы заранее сделаете виш вы сбежите лишних вещей, а если предупредите гостей о том, что свадьба экологичная и упаковки не надо, то и мусора. Самый удобный для всех вариант – это деньги. Можно сделать простой лендинг для приглашенных и там указать номер карты или просто прислать номер счета. Ни лишних конвертов, ни возможности потерять их в праздничной суете. Подарки для гостей тоже могут быть полезными. Например, открытки с семенами растений или эко-мешочки. Экологичная свадьба – отличное начало для новой семьи. Если у вас есть идеи, как еще можно сделать свадьбу приятной и безвредной для природы, пишите в комментариях под видео. С вами была Оля. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!